Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня я вам еще раз предоставлю мои любимые игры на ПК. Канал YouTube ⁇ Любимые игры ⁇ Вот, как вы видите, открыта одна из папок в папке ⁇ Игры ⁇ где у меня хранятся все игры. И здесь есть такой вот файлик ⁇ "Самолетики" называется. Мы его запускаем. Игра очень простенькая, понравится всем. Все, можно считать, что Расставляю она запустилась. Нажимаем Это на Play. Самолеты. Можно считать, что можно начинать играть. Здесь по-английски написано описание игры. Ну, я его, как обычно, не читаю. А управлять ею очень просто. Вот. Летят, понимаешь, самолеты, а, вы их, а мы их сбивать будем. Вот так вот. Мышкой, мышкой, левой мышкой кликаем. А тут еще есть. И возможности, Там, если, если вы играть, пробел нажимаете, речи, тогда любят, вот игры. можно скидывать а еще бомбочку. Самолеты. Вот так вот. Есть, подбил. А бомбочку вот так вот. Мышкой вверх-вниз вы высоту набираете и убавляете. Мальчишкам это, думаю, понравится. В азарте. И вот так Канал вот, YouTube, пока мы Сергеева, полностью Сергей, не еда летим игр, до... АПК своего аэропорта. Вот, скоро аэропорт уже. Будем садиться, Канал YouTube, игры будем садиться, игры. чтобы а садиться пока... надо Самолет. мышкой назад немножечко отодвинуть, а мы взорвались, надо было раньше садиться и раньше оттягивать мышку назад. Вы игру поняли? Удачи вам, всех благ, здесь можно звук отключить, можно посмотреть еще какие игры есть этой фирмы всего вам хорошего приятных игр удачи вам пока пока